конечно, дом, а у нас колеса. Место на место, с Истлендии на Кавказ, с Кавказа в Петербург, туды, с туды, туды, туды. А вот лесору сменить, Все нам некогда. Чистая стромота его. вот. Ну, мышатки! Где же она и кто мне скажи? Кто любви? Небесною покажет. Где любви? А где любезная моя? Где не я, нет, не я, нет, не я. Слезы реют, а <Слыш> Николай Иванович Николай Иванович время мы с тобой приехали, Лупич, в Петербурге холера. Он объехал все госпитали юга России и под на поле боя впервые испытал эфирный наркоз. Эфирный наркоз оправдал возлагаемые на него надежды. Правда, что ты забрал какую-то неподвижную повязку из крахмала? Все хорошее про него правда, все дурное ложь. Просыпайся, старик! Бей в лябат! Господа! Сюда! Сюда! Что случилось? Садись, пожалуйста! Кто и император прибыл? Ты с ума сошел? Приехал пирогов. пирогов? Господа, приехал Николай Иванович, сейчас будет здесь. Ему будет приятно, если мы встретим его все у нашей лестницы. Звони громче, старина. Ничего не следует делать полсилы. Приехал, ты ехал ты рабов, так пусть же черти в аду слышит, как ты звонишь! Я рахуб приятно. Проваливайте Не время. Загадочки звонит, получается. Да не время. Говорю же вам по-русски. А впрочем, уберите все на столе. Не рабион час Судница с благополучным приездом, Николай Иванович. Но приезд мой нисколько неблагополучен. В городе Холера. Госпиталь, над которым вы смотрите. В мерзейшем беспорядке. В шестой палате грязь. В четырнадцатой лекарств не дают. Больной по фамилии Надеев вина, выписанного ему лекарем, не получает нисколько. А, а, Но ну почему не можете вы жить со всеми в мире, Николай Иванович, с вашим знанием? с вашим именем, с вашим талантом. Да, не ладно. могу жить в мире с теми, сударь, для кого больница просто казарма, а больной скучный предмет для переписки бумаг. Да и что вы хотите этим сказать, господин профессор? А не более того, что сказал господин главный, госпитальный смотритель. Резак, злобный резак. Сочините, Николай Гоголь В комедии, которую, вероятно, вы уже видели на подмосках Александринского театра, устами городничего говорит я пригласил вас, господа, с тем, чтобы... А, ну, кто помнит, как дальше? Я помню, Николай Иванович. К нам едет ревизор. Совершенно верно. Добавлю от себя. К нам ревизор уже приехал. Откройте окно. народное бедствие и есть наша строжайшая ревизия. Готовы ли вы к всей ревизии, господа будущие медики? Предуведомляю вас, наше поле брани нисколько не похоже на то, каким оно рисуется в юношеском воображении. Вы на своем пути не встретите ни горд реющих знамен, не услышите пений серебряных труб, Хотя, впрочем, бывают случаи, когда скромный медик вдруг испытывает такое удивительное счастье. Точно он выиграл генеральное сражение, и ему, словно полководцу, поют победу серебряные трубы. Человеческая жизнь, вырванная у смерти великолепную силу и науки? незабываемая победа для каждого из нас. Нам предстоит сражение, друзья мои. Тот, кто избрал себе судьбу медиков, должен дать присягу на верную службу народу. Вот наш гор. Он призывает к исполнению присяги и долга. Слышите? Он сумасшедший. Где это видно, что в любому солдату в марабанной шкуре, кистым извините, выписывают выписывать лекарства, не считая со стоимостью? Да это солдат со всеми его матрахами не стоит тех лекарств, которые для него выписывают пирогов. Маш, в своем безумии господин профессор до того допрыгался, что во время холеры вознаграждал занятия со студентами. Маш, Не подходите ко мне. Вы прямо с улицы. Ваше превосходительство, господин Лейпмедик, вредные материалистические доктрины профессора Пирогова производят гибельные, развращающие действия на умы молодежи. Созданный его стараниями анатомический институт служит делу неверия в промысел Всевышнего. Материализм во всей его кощунственной, всеразрушающей и дикой силе вторгается в святилище науки. Господин лейтмедик, говорите через огонь. Что? Через огонь. Слушаюсь. Наконец, господин Пирогов открыл лазарет для черни в помещении, являющимся храмом науки. В пятую. В пятую тоже в пятую. Из Рожесинской к нам поступило мужского пола 74 человека. Женского 19. Детей 7. Так ли? Так. Пятые места еще есть? Нет места. В седьмую. Николай Иванович, я привез спальных с каретной части. Вы? Да. Почему а вы здесь, Козлов? Кто вас послал на холеру? Сколько вам лет? 16. Слушайте, говорю, мне 17. Говорите правду, не лгите. 17 мне не исполнилось, Николай Иванович. Может, скоро исполнится, через месяцев. Идите домой. Николай Иванович, ведь это как же? Ведь вы же сами сказали, что все пойдут. Вы сами сказали, что мы должны как солдат. Николай Иванович, я дал присягу. Оставайтесь. Я бы хотела оказывать помощь больным. Вы? Ну что ж, женщине присуще милосердие, и больном она будет подобной сестре. Седьмую. Ну что ж, сударыня, вот вы выйдете будете у нас первой милосердной сестрой. И лучше сказать, сестрой милосердия. Скулаченко! Определите к делу сестру. Меня зовут Катерина Ивановна. Сестру Катерину Ивановну. Пойдемте. Грязи не боитесь? Возжь нательно от божьей кровки отличить сумеете? Желание оказать помощь ближнему при неумении работать способно скорее принести вред, нежели помощь больным. Все мои близкие умерли от холеры. Я не вижу повода для того, чтобы шутить надо мной. Простите меня, сударыня. Но в эти дни ужасного бедствия и более всего мне отвратительно ханжеское желание показать себя добрым и сочувствующим народу, при холодном сердце. А холодных сердец такое изобилие. Пойдемте работать. Нажающая работа всегда достойна всякого уважения. Здравствуй, Велай Лукич! А, здравствуйте! Ну как? Работка-то? Да, работа наша, конечно, не сахар. Не? А? Не сахарная работка. А. -а, -а. третий сутки вот скок не спим. От зари до зари, по лазаретам, до по Ай-яй-яй. А как ночь, мертвые тела крошим. Для а -а -а. науки. Да-да. Куды ручки, куды ножки, куды кишочки? По всему мертвому телу ее окаянную ищем халел. Равнее ребята, равнее. Николай Иванович заснул. Будите ли его, господа? Зачем будет? Пусть спит. Да, он тут проводит все ночи. Пойдемте, господа, обратно. Ну, зачем же обратно? Многое, господа, я могу вам рассказать. Только извините, тихо. Николай Иванович ищет не только способ облегчения страданий при хулере, но и пути борьбы с самой болезнью, сутью ее. Здесь, господа, работает Пирогов над своим атласом патологической анатомии азиатской хулеры. Пиши, господа, мы разбудим его. Не разбудим? Не разбудим. А уже разбудили. Извините, и хорошо сделали. Здравствуйте, господа. Здравствуйте, да. Вот мой атлас. Прошу. И не с я вас прошу, а самой суровой и строгой критики. Прошу. Федя. Да. А как это девица? Ксения Львовна. Да. По-моему, настоящий человек. Прошу. Я что-то голоден. Хорошо потом пойти позавтракать. Или ужинать, что-то мне все время ковырком пошло. Вот что такое деспотизм во время бедствий народного. Велика ли помощь от него, Николай Иванович? Ты опять же старый, друг мой. Я письмо достал, Николай Иванович. Тебе опять запрещенное. Совершенно запрещенные, Николай Иванович. Белинского Гоголю. Ах, Николай Иванович. Какое письмо? Вот послушайте, оскорбленные чувства самолюбия еще можно перенести. Но нельзя перенести оскорбленные чувства истины, человеческого достоинства. Нельзя молчать, когда под покровом религии защиты кнута проповедуют ложь и безнравственность, как истинный добродетель. По какому полному праву сюда всякая тлев ползет? Я здесь все купил! Для меня песни поют, музыку играют! Кто гуляет? Лядом гуляет, Павел Фабич! Вот кто нынче гуляет! Заплачено сполна! Всех вор в шею! Эх, все едино помирать! гулять! Господливый, да поживей. Так что ваше пришельство, они не верились. Кто они? Каждона пророком послан на город в мор и будет он за место каменного дожа Девять десять дней и девятью десять ночей. Господа всех вон! Федор Иванович, господин лекарь, отец друг, приказываем всех вон цею. Здравствуй, Федор Иванович. Не пора ли прекратить безобразие твоего субытыльника? Он велел сюда никого не пускать. А нам некогда, нас дело ждет. Дорогой. Это и есть лучший в России лекарь. Гордость наша. Профессор Пирогов. Он. Федор Иванович, друг. Поклонись, ничего не пожалею. Сам не возьмет на благотворительность. Николай Иванович, господин Лядов просит его посмотреть. Господин Пирогов, за честь почту. и мы при нашей темноте. Бомжи. Гуляю по причине отчаянности и гибели. Наследник Комбо! все сам пропинчу! Ваше Превосходительство! Нога отказала. Нога, ножка, ноженька. Вся медицина при мне состоит, и вся ничего не может. Помоги, Ваше Превосходительство! Приходите в Академию, я посмотрю Вашу ногу. Ваше Превосходительство, нынче посмотри! Немедля здесь! А посмотришь на твоих больных, тысячу я твойю. Вызывай, Артис, всех вор шею. Кто приказал? Я то приказал, Павлович. Вот он нынче приказал. Вам необходима надобная операция, иначе вы можете внезапно. Внезапно? Совершенно внезапно. Ты мне такое не говори. Ты меня печалить не имеешь никакого полного права. Ничего твоим больным не дам, во! Операция. Но я всех лекарей искуплю и за море привезу. Вот весь мой разговор. Эй, гуляй, играй, гитары! Цыганя! Марья, Марья. Э э э э э э Давно не видел тебя, Федор Иванович. За какой надобностью тратишь ты здесь свое время в часы всеобщей народной скорби? Я думаю, Николай Иванович, что один человек. Мало чего может против холеры сделать. Один человек, если мало и сделает, и умрет от холеры, то умрет не под лицом. Николай Иванович, приехал лепмедик Мант и требует вас. Я ему не подчинен. Пусть идет сюда, я ему надобен. Из коляски он не выйдет от трусости. А неприятно, от него не уберешься. Или вы не знаете этого негодяя? Садитесь, подождет. Николай Иванович, я хочу вам сказать, Николай Иванович, давеча принесли одну девочку восьми годов. Я ее лечил, как вы учили. И она, она выжила. Да-да, Николай Иванович, она вышла. Подождите, Николай Иванович, не уходите еще. Я не ухожу, голубчик. Что? Я здесь. Господин Пирогов, их превосходительство, господин Мант, ждут вас. И, еще нагнитесь ко мне, Николай Иванович. Это, это правда, что вы говорили о серебряных трубах. Я же не мог. Это ничего. Я только слав немного, Николай Иванович. Живой его в ванну. С щетками, скорее. Господин Пирогов. Я профессор Пирогов, что угодно вашему превосходительству. Господин Пирогов, ваше самоуправство не знает предел. Кто вы такой, чтобы делать мне выговоры? Я лейб-медик его величество. Высочайшей волей повелено мне пользоваться холеру холерою и Морбус моею атомистической методой. Ваше занятие на мертвых телах способствует лишь распространению прилипчивой заразы. Цивилизованная Европа признала мою методу. Цивилизованная Европа, сударь, к сожалению, признала многих шарлатанов за истинных ученых. Мы же не хотим жить на обезьянный манер. С благодарностью приемлем мы все, в чем видим горение света чьей истины. И пренебрегаем кривляющимися невеждами, если даже они появляются в грандиозном виде в сопровождении вооруженного экскорта. Господин Сирогов, ваше мальчик, превосходительство! Мальчик. Будьте отцом родным, помогите, спасите мальчика. Сын у меня за ним мог, помогите. Где живешь? Вон тут, вон тут, недалеко. Господин Сирогов, простить, сударь, некогда. Дай вам Бог, ваше превосходительство. Я не превосходительство, я Николай Иванович. Николай Иванович, пошли. дай вам Бог... которых людей, конечно, холера и кончилась. Погоревали, слезы свои соленые утерли, ну и живи, значит, да. Гуляй там, Альф. работай, тете от бога дано. А у нас нет, нет. У нас холера кончилась, хипц, начался, <клес> <клес> да. Вози он его денно и нощно. Нет, вы только гляньте. Ну, что это за ливрея? Чистая стромота, Миколай Иванович. Завтра новую. Новую, новую, да вы что? Вы думаете, мне ваших денег не жалко? Новую. Ведь хорошая вещь была. А нонсе вот под дождиком из-за хипцу все пропало. Гузно. И то все белое. И что это за хипцу у вас такой вредоносный? Да, пострадал ты, душа майлукич для науки. Да ну. Видишь ли, я работал над гипсовой повязкой. Повязка эта должна предупреждать неправильное срастание переломов конечностей. Николай Иванович, вы приказали останавливать вас, когда вы начнете говорить о деле. Вы сказали, никакой медицины. Баст, отдыхаю. Он зовет нас, Виктор Семенович. Еще несколько слов, Екатерина Ивановна. Выслушайте меня. Вот эти руки есть у меня. Это глава, желание быть полезным своему Отечеству и любовь к вам. Катерина жизнь моя. Спасибо вам за честь, Феоктий Семенович. Но хорошо ли вы подумали, холера, во время которой судьба нас свела, лишила меня всех близких. Я бедна, я сирота. Но вы не будете более одиноки, Екатерина Ивановна. Кроме того, Феоктий Семенович, я не знаю, может быть, это покажется смешным, но я бы хотела учиться. А почему же это смешным? Я тоже еще ничего не знаю, но я хочу узнать. Екатеринова, скажите мне только одно слово. И счастливее меня не будет человека на свете. Скажите. тебя опрокинемся, лодка, Федор. Я Скажите, ну. Жизнь или смерть? Жизнь, Феденька. Жизнь. жизнь. А, Федор Иванович, за какую надобность тебя занесло? А я за тобой, Николай Иванович. На консилиум. А что? От купщик Лядов совсем плохо. Жить, жить хочет. Хоть за 100 тысяч лекарей, говорит, веди. Хоть всю медико-хирургическую академию доставь. за барабанщиком и самим президентом. Похлебки не хочешь, Федор Иванович? А? Нет, благодарствуйте. Лядов, Лядов. А гуляет? Абафович гуляет. Ногу надо было ему резать. А вы что ж? Ну, поедем. Николай Иванович. Николай Иваныч, тебе отдохнуть Катюша, хотел. Катюша, я отдохну. Богатейший, Федор Иванович. Практика, не быть хороша. Лечу помаленько. Садись, Николай. Душно в карете. Лукич! <реклама> Лукить! душно нынче в карете, о, а? Воля ваша! Я бы не поехал на наших-то мышатых, фу, куды вальгонье. Вот только, как бы они не побрезгули, потому как лесоро... Не побрезгущий, Федор Иванович? Редко мы с тобой бедаемся, Николай Иванович. Все тебе не досуг, дело много. Боюсь не поспеть, старость на дворе. А куда поспевать-то, Николай Иванович? К могиле. Под могильным холмом ничего не ждет нас, кроме праха и тления. Так для какой же надобности идти труднейший из дорог? Для памятника? <связь> <связь> все забудут люди. И ночи твои без сна, и атомичку твою, и то, как ты жизнью жертвуешь для науки, все забудут. А лоб твой уже в морщинах. Нет, не забудут, Федор. Я в Отечество свое верю. Хотя в нем нынче многие из сановных бар, иначе, как по-французски, понимать не хотят. Ну, ничего, все минует. И не оставит, Родина моя, пренебрежение и науку. Хватит нам заморских недоучек в профессоры нанимать. Пусть они у нас учатся. Уже пора. Есть чему. Так почему же ты сам туда к ним не едешь? Каждую статью твою они с жадностью переводят. Мировая слава ждет тебя. Нет, не Федор, слава ученого, покинувшего отечество свое. Слава ученого, слава его страны. Трудно тебе, Николай Иванович. Не трудно. А жизнь проходит, вскачь, мчится. А ты ее не замечаешь. Нет, Николай Иванович, в жизни должны быть радости. Слышь? музыка играет море шумит, черт его дери на мягких рессорах коляски катится видишь ты все это Значит, это по-твоему и есть смысл жизни. Кстати, Федор, верно, что из всех древних ты и пекура чтишь? Что? Жарня тебя. Душевно жарко. Неужели коляску до да фраг, до да ассигнации ворох, ты за счастье считаешь? Боюсь, не видел ты счастья, не знал его. А помнишься, поздно будет. Останется холм, а под ним, как ты выражаешься, прах и тление. А ты что ж, в бессмертие веруешь? Верую. Там. Нет, здесь. В делах своих бессмертен человек. Хотя это вашему брату эпикурицу не понять. Ну, рассказывай лучше, брат купщика, что там стряслось. Есть магнетический чан, открытый мною для того, чтобы лечить страждущих через посредство влияния на них сока небесных планет. Окуляр, крымальгер, направник, а, направитель, как это говорится по-русски, направильник. Николай Иванович, Николай Иванович, мы ждем вас. Кто лечил больного с самого начала по порядку? Вначале лечил я, сам начале, а потом уважаемый Опалинарий Опалинач. Краткое время. Самое краткое. Я применял Меркуриум Сублиматум Корозиум, но господин Лятов захотел профессора. И наш дорогой коллега, с его огромным опытом благодарствуйте. После высокочтимых митиков приступил я. К сожалению, после. Мои скромные.. По в создавшемся положении, потом был приглашен наш всеми уважаемый профессор. Мы пользовали больного вместе, господин профессор Мант и я. Как же могли вы, господа, отдать живого человека на поживу этому шарлатану? Как могли вы обменять ваш опыт, ваше знание, наконец Ваш долг лекаря надвратительнейшие фокусы паяться. Господин профессор, я лейб медик и кавалер. Говори, Федор Иванович, я у тебя спрашиваю. Николай Иванович, вы спрашиваете так, будто ведете судебное следствие, в котором пирогов судья, а мы обвиняемые. Ну, какой из меня судья? И разве это суд? Печальный пример. Крыстью невежество. Стыдно, господа. Очень стыдно. Ежели угодно знать, он прав. Характер его ужасен, но он живет среди нас. Выражения его резкие и грубые. Но можно ли иначе говорить с нами, господа? Разве вы все не знали того, что он сказал нам? Милостивый государь, я так же, как господин Пирогов, рекомендовал срочную ампутацию, которая, несомненно, могла бы спасти жизнь больному. Вы же сказали мне, что ампутация не нужна, так как луна входит в удобную для вас фазу. О, да, да, я сказал так. После чего мы продолжали лечить вдвоем. Не забывайте этого, господин профессор. Я лечил мессмеризмом и влиянием сока планет, а вы лечили мазями, массажем, притираниями вдвоем. Прошу прощения, я от похоронной фирмы Пухов и сыровья Мерочку позвольте снять? А где вон. Так точно, сказать. рассказ, давно должен быть здесь. Таковой с Кулаченко подразумевает под гнусным словом тиран нашего обожаемого и бесценного монарха. Что вы там пишете, черт вас возьми, совсем. Какое мне дело до скулаченко? Не есть дело до Пирогова. Это он сказал, что доктор медицины, профессор, лейпмедик Мант, есть шарлатан. Так сказал Резак а Пирогов. Какое мне дело до скулаченко? Ваше превосходительство. При помощи навета с на Скулаченко мы тень на Пирогова бросим. Скулаченко Кулаченко схватит, и он пошатнется. Скулаченко в третьем отделении допросят, он на Пирогова наболтает и запросит резака о пардону. Зачнет перед вашим превосходительством на задних платках стоять, дескать, не погубите, жена, детишки, то да, все. А мы и еще, и еще. Тут и вы, ваше происходительство, что думаете, все скажете. И скажу, скажу, непременно и скажу. Все, все скажете. Ваше происходительство пришел. Медико-хирургическая академия провизор, ваше происходительство. Честь имеет Для оптов обезболивания профессора Пирогова вы доставляете серный эфир? Никак нет, ваше превосходительство. Господин Пирогов приносит свой эфир, который ему приготовляет штаб из Кулаченко. Идите! Сушист! Преданнейший вашего благородия слуга. Вот тут мы тебя и доконали. Штаб-лекарь с yes. Кулаченко. Yes. Человек, вот господа из нашей матушки Москвы. А вот господин лекарь Миелов и Столов. Господин Медвежка из Омска приехали посмотреть вашу работу. Вашу неподвижную гипсовую повязку. Я применял 12 раз, Николай Иванович. Ну и как? Извольте видеть, имею превосходные результаты. Вот видите. А мы, господин профессор, а вашу остеопластическую операцию делали четыре раза. Удалось? Очень хорошо. У -у -у. И вот, Николай Иванович, мы пришли учиться. Ведь отечественные хирургии для России надобно. Так надевайте фартуки, пойдемте со мной. Катюша. Что, Фиденка? Катюша. Дайте мне руки. Мне надо приготовить вас к серьезной неприятности. Господи, что случилось? У меня нынче пропали все наисекретнейшие бумаги. Письмо Белинского? Да, и многие другие. Я переписывал их для раздачи товарищам. Они не пропали у вас, Беденко? Их у вас украли? Это всего вероятнее. Но только ни слова Николая Ивановича. Но, Феденька, он заступится за вас. У кого ему искать заступничество? Полно, Катюша. Пусть же будет ему спокойно на сердце. Дело его наука отечественная. Слава России. Гордость наша. А я. Я Фединг. Вы же работаете, Катюша? Работа спасает от всего. От всего и всегда. Я уверен, господа, что наркотизация есть действительно великое средство, которое даст совершенно новое направление всей хирургии. Может, он другим ходом прошел? Нет, тут другого хода. Пирогов приглашает всех, для кого наука представляет поучение и На демонстрацию благодетельного действия эфирных поров. Но слышал я, сударь, мощь От этого благодетельного действия приключается смерть Французские академики Ах. утверждают, что смерть Я слышал такой курьё, что будто он даже женщин обучает медицине Врут на него чего только не врут, и все из-за характера, неуживчив, говорят, больно. Божественный промысел вижу я в самом стоне, вопли вопле оперирую. Он, Всевышний, стоном больного говорит мне, что больной жив, что могу продолжать я свое богоугодное дело. А Пирогов... Четыре с наркотизацией произвел на Кавказе, они не верят. Вот что такое сила предупреждения. Зависть, зависть, Тереков а... ломает. Ряди Выбернись, Фролов. Иду навстречу. Что вам угодно? Праздный вопросы. Идемте, молодой человек, не останавливайтесь. Я арестован. Согласно приказанию шефа корпуса жандармов. Сопротивление бесполезно, как пишут в книжках. Ну вот что, милостивый государь, мне необходимо передать эту склянку профессору Пирогову. Понимаете? Здесь эфир, необходимый ему для нынешней операции. Вы понимаете? Пойдемте, молодой человек, там все это объясните. Нас это не касается. Пока не передам эту склянку, я никуда не пойду. Он Пойдете. Теперь, сударь, бабы хлопотмейш. Катюша. Вы Скулаченку не видели? Почему он запаздывает? Не знаю. Николай Иванович, там уже полно. Слышите? Не понимаю, куда он делся. Сходите к аптекарю, пусть нальет эфиру, да поживее. Скулаченко должен был принести нашего, но больше ждать нельзя. Ступайте, Екатерина Ивановна. Не пора ли начинать, Николай Иванович? Комиссия прибыла в полном составе, все в сборе. Запаздывает мой ассистент. Мне жалко тратить время на ожидание этого фарса. В семь часов я должен быть во дворце. Ваш Пирогов? Да, наш Пирогов. Так что же наш Пирогов? Ах, господин профессор, вы тоже здесь? Я тоже здесь. Что же вы желаете сказать про нашего Пирогова? Ничего особенного. Я хочу только сказать, что ваш Пирогов, как всегда, преждевременно и пылко увлекается. Ему можно. Он великий человек. Ну, пожелайте, Николай Иванович, хорошей удачи. Желаю удачи. Дайте вашу честную руку. Дело. Меня ушлют на каторгу Веди в себя Чухайся, помнись Ты и баба, старый тюфяк Добрый Тарас, видишь, сколько народу собралось на тебя смотреть, а? Николай Иванович, у меня нет ассистента и нет эфира. Я послал за эфиром в аптеку, оттуда не вернулись. Что случилось? Несколько минут назад на улице арестован с Кузаченко. Возьмите эфир, Николай Иванович. Мне интересно, в каких-то пор медицинские аудитории стали приглашать так. Да? Я в этом усматриваю неуважение к вашим сединам и к вашим чинам, ваше превосходительство. Я сейчас велю швейцару, даст Швейцару вывести ее отсюда бомбу. Девицам не место в храме наук. «Быть может, господин Пирогов желает, чтобы девицы нас обучали хирургии? Я лично этого не желаю. А господин профессор Мант тоже этого не желает». Кто же все-таки будет мне ассистировать? Я. Я, Николай Иванович. И папа. Спасибо, Федор Иванович. И тебе меня благодарить, Николай Иванович. Помогая мне в нынешний, не погожить для меня день, ты переходишь в мой лавер. Нынче за это могут спросить. Почту за честь ответить. Сипикур хм. тебя не похвалил бы. <свят> Наркотизация посредством паров серного эфира была проверена мною на животных, на самом себе, и, наконец, на людях, раненых при многочисленных делах в кавказских наших отрядах. Россия, опередив Европу, показала всему просвещенному миру неоспоримость благодетельного действия наркоза на поле самой битвы. Мы надеемся, что отныне эфирный прибор будет составлять точно так же, как хирургический нож, необходимую принадлежность каждого врача во время его действий на бранном поле. Я не ослышался. Опередив Европу, сказал господин профессор Пирогов. Вы не ошиблись. Я действительно сказал, опередив Европу. Вопрос о действии эфира я считаю совершенно решенным. Приспело время ввести наркотизацию повсеместно в русской армии и флоте. Ну, покойной ночи, Тарасов. Начнем, Федор Иванович. Тай, голубчик. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, двадцать, пятнадцать. Вот, вот, один, вот, два, вот, три, вот, три, вот, три, вот, два, Так, сказал, наш больной сейчас совершенно нечувствителен к боли. Подтяните турникет. Я начинаю операцию. нехорошая. Саратор он действительно во всем мире еще не бывалый. Вот что такой гений. Тише. резко падает пульс резко падает дыхание затихает Давай, Иваныч. Сердце остановилось. Сердце остановилось. Тогда кто же здесь есть шарлатан? Кто шарлатан? Маску долой. Открыть на артишокные двери. Открыть на артишокные двери. Открыть нартишок, Подушку вон из-под головы. Воду на теме. Закройте окна и двери. Закройте окна и двери! Закройте окна и двери! Я продолжаю операцию. Как только больной придет в себя, дайте ему полстакана вина с пятью каплями эфира. Вероятно, дело в том, что мне дали гадкий эфир. И тем не менее наркозу суждено блестящее будущее. стремление науки вперед неизбежно и неотвратимо прекрасные слова господа от имени русских рекомендан Слава Белого Дуба! Слава Белого Дуба! Слава Белого Дуба! Слава Белого Дуба! ослабел, значит. Санитары говорят, хлопот вам было. Совсем, говорит ты, служба представился. Только Николай Иванович и выручил тебе всю свою науку применил не дозволил солдату бессрочной уйти уж вы простите за беспокойство что ваше благородие как плачет батюшка николай иванович что ты, друг мой, Тарасов? Слезат Морозы. Ветрено на дворе стужа. А я так думаю, что нет Мороза. Солдат Жалевич, спасибо, Ваше благородие. Солдат он все знает и про вас знает. Какой вы заступник и отец. Не выдадим. Все стерпим. Да, если вы, герой, все стерпим. А Давид помирать собрался. Так разве ж я помирать собрался? Я спал. А сердце и того. Того. Я смеюсь, друг мой. Вот разве ж смеетесь. Ну, попейка, Тарашев. Николай Чудотворца Пожертвуйте на построение храма Божьего во имя А вот, кому ряпчики свежие, ряпчики биты Сибирские ряпчики дешево сверенита Навались, навались А вот, слабочки, слабочки хорошие А вот, слабочки, слабочки пожалуйте мясо парного это подешевше мороженое мороженое мороженое в лавке порное держит именно что шаркасское баранинка имеется карака тамбовский тетерки именно дичинка любая самая лучшая приказки обслужить нет позволь сам <р star> Я а вот и с и <сирает> Куда прибыли? А вот, кому не даже не знает, какую овацию устроили ему врачи. Несомненно, он в ужасном состоянии. Надо поддержать его дух. Я скажу ему все, что мы думаем. Милостивый государь. Да. Николай Иванович, ну, мы, ваши почитатели, друзья вашего гения, сочли своим долгом засвидетельствовать вам, что никакие гнусные интриги ваших врагов... Полно, не... полно, полно, милый друг. Вы же лекарь. Куда вам речи говорить? Интриги, интриги. Запомните лучше русскую пословицу. У всякого Ермишки свои интрижки. Запомнили? А теперь, господа, прошу вашего внимания. Посмотрите, как на этом рисунке видно взаимное расположение органов. Рисунок этот сделан с распила замороженного тела. Распилы помогут нам создать атлас, который станет... Для хирурга тем же, чем является карта для путешественника. Вот видите ли, тут вот сердце, легкие, печень. Вот тут видны вены, артерии. Перевязка артерии таким образом облегчится необыкновенно. А это, ох, как понадобится нам на войне. Вы ждете ее, Николай Иванович. Мы должны думать о ней и в погожий день. Когда небо заволокло тучами и пахнет пороховым дымом, Поздно думать, надо дело делать. Так вот... Да, ой, это -да люди, были девки молоды, работы заводили, солдаты ой сами замуж все хотят, сами замуж хотят, да, -э да, да, да, да, да, да, в поди, на костле поедем. Ку. Что? Давай, так. Говорили? Что? С пирогом. Да ты думаешь ты ему в диковинку. А что? Что, что? Николай Иванович, брат, ты мой сам первый во всем свете милосердных сестричек на войну привел. Они у него на кухне работают и порции раздают, и лекарства разные и там разделывают лока. Все равно я до него дойду и не испугаюсь. Ох ты, какая храбрая! Я же матросская дочка, меня здесь все знают. Инохимов Павел Степанович. Да ну. Мой матрос каждый. Да будет тебя врачка. Не верьте, Не верьте? Да, Черноморцы! Здравствуйте, наши радость марта! Здравия желаем, служивая! моя! Скажите, пирогу, Что? Да и к только выучиться, как раны зашивать, да как кровь останавливает. Кровь останавливает. Мы, брат, с Николаем Ивановичем всю науку сюда привезли. Тут те, и эфир, и хип, и сортировка, и... Да. Мы можем любую болезнь, конфуз привезти, и учинить Надею Викторию. Да. Значит, не скажете. А что сказать? Просто сказать. Ну. Дарья Джим, все, допустим, можно Желаю по сестру милосердию выучиться. Ладно, скажем. То, ты у меня, смотри, работает как следоват. это Николай Иванович, только с виду просто, на самом деле, у тихо. На первую. На вторую. К тому времени, когда начнется вылазка, здесь и тут развернем мы, господа, перевязочные палатки. Транспорты для перевозки раненых к нам Назначены стоять вот здесь, в этих местах. Еще раз предведомляю. На передовой позиции никаких операций не делать, а доставлять всех раненых на сортировку. Сестра Бакулина здесь? Да. Вас назначаю я на транспортировку раненых. Сестра Петрова здесь? здесь? Вас назначаю я для питания раненых. Господин Евсеев, ваш опыт обязывает меня назначить вас на сортировку раненых. Слушаюсь. Друзья мои, перед нами Севастополь. Воины наши, не щадя живота своего, пойдут нынче в бой. Мы должны быть не хуже солдат и матросов русских в грядущем сражении. Солдаты говорят, да, нам начальство не велят, да, Ой ли, люли, да, нам начальство не <связывая> <связывая> Николай Иванович, здравствуй, Дарья Александровна. Давно хочу познакомиться с тобой, господа. Это Дарья, прозванная Севастопольскую, купив лошаденку на свои последние гроши. Пошла она по дальму и стала поить свежей водою раненых, и заодно пользоваться их своей простой хирургией. Сердце заменило ей знание. Это истинная сестра для каждого солдата и матроса, идущего в бой за нашу землю. Будем же такими, как она. Пытайте мне кто-нибудь попить. Что с вами, Николай Иванович? Николай Иванович, на квартирку поедемте. Я вам приготовлю, пиявицу поставлю. Не до чаев нам. Спасибо. Господа, приближается время. Готовьтесь в путь. 12 Тогда, значит, пришло наше время. Понял, матрос? Откуда вдруг ты это все знаешь? Часть семинаристов, что ли? Было. Все было, матрос. Все было. Давай. Есть. Беги! Скорей! What do I do? Интересно, пьешь их в темноте, а какие они из себя, неизвестно. Как ты ты есть Я же все-таки вы их захватили. Вылазка была удачная. Врасплох захватили. Господа, правда говорят, что два знамени взяли? Не два, а четыре. Англичанин завсегда с гонором. В плен сдался и то словно одолжение сделал. Ну что, Турок, помогли тебе твои англичане? Как же они помогут? Семенович, доехали. Многие в тяжелом состоянии. Просил Федюкова, нужны горячие пищи, чай, вино. На койку? На стол. В гущен дом. я его выносить из боя. А он тяжелый, он словно, извините, лошадь или медведь. Брось, говорит меня. Это вот против всей науки. Чтобы такое малое, такого здорового вынести. А я ему. Я говорю, знаешь кто? Я Дарья. Ну тогда, говорит, вынесешь, нежели ты Дарья. Я прошу, освободите дорогу. Ваня в ногу прямо в операционную. Еще зальгите факел. Осветите лестницу. распоряжении Николая Ивановича немедленно в палаточный госпиталь. Остелись Ивановна! Сестра Бакульна, где? Черт в голову! Что это? Спокойно, вижу, спокойно. Это она! Она! Паша! Позови ее! Катя! Да зачем она тебе? Зачем? Она. Невеста моя! Невеста! Катерина Ивановна! Катенька! Я здесь, Даша, что случилось? Отцы, други, туда, на тот голос. Он один в мире. Скорее, скорее же! Не надо так, кузачик. Я заплачу. Катя! Катя! Всегда, ежечасно, всюду, я видел вас, думал о вас, Катенька, жизнь моя. После чего? После чего? До распространения Виссариона Белинского лишили меня штаб лекарского звания. Только не уходите, не Катюша. Не -ка. Да. Прошаловались солдаты. О чем не жалею? Не уходите Здесь только. Федор, Феденька, не ухожу я. Феденко. Феденко, Ничего, Ничего, солдатской чести не опозорил. Вы плачете, Катюша, вы плачете. Я от счастья. От счастья плачу, Феденько. Вот как пришлось стан свидеться, Николай Иванович. Плохо дело. Без ноги. Вы забыли про нашу гипсовую повязку, Федя. Вы многое, небось, забыли. И эфир забыли, небось. И без и хлороформ. Без наркоза не делается ни одна операция. Маску. Считайте. Mm -hmm. Катя, где ты? Я здесь. Здесь, да. Светенька. Да. Николай Иванович, М? есть Надежда. Вы сами медик, Катерина Ивановна. Я медик, а вы бог. Я не бог. Я, кажется, заплеваю, Катюша. Спит? Спит, Николай Иванович. Начнем. Будешь жить, да? И нога его спасена, да? Да, Катюш, все будет хорошо, все будет отлично. Мало мы еще умеем, видишь, вот, сердце себе починить не могу. Братцы! И в Николай Иванович! Да, братцы! Братцы! виноков помирает! Кто-то помереть недолго! Сердце лопнуло! Тише! Николай Иванович! Солнечко! Николай Иванович! Как жил среди нас, так и помирает среди нас! Не каркать, ворона. Пустите, пустите! Пустите! Дышит он! Николай Иванович! Николай Иванович Ну что, старик? Ну, он уж и стариком стал. Вы уж больно молодо поглядеть на вас. И к <сёк> <Да. сёк> <сёк> Катюша, откройте окно. Так-то вот, Миколай Иванович, на дорогах, сидеть лети волн, да под бомбами, и стариками поделались. Вот-вот, и все не жрамший, и все не пимший. Отсюда на постел. Павел Степанович, лежите, лежите, лежите, ради бога, лежите. Услышал я? Товари Иван Иванович, что вы тяжко занемогли и грешным делом испугался. Без вас, как без рук. Не столько за немог, Павел Степанович, как устал. Глупостей много. Лихоимства, безобразия. Ну, этого много. Ия, Николай Иванович, у нас одна. Работа непочатый край. Вставать нам... невозможно. Ну, да. Правильно сказали. Нам оставать невозможно. Я совершенно справедливо звали отметить. Невозможно. Это вы верно сказали. Россия у нас одна, одна, Николай Иванович, одна. И знаете, голубчик мой, вы ей нужны. Здесь, в Севастополе, под ядрами под да бомбами это очень видно. Болеть нам <смех> никак нельзя. <смех> <смех> вот как. Да. Но если нужно что-то помочь, то я всегда к вашим услугам. Вот если бы нам да? с интендантством сладить трудно. Калаш, у генерального интенданта такие связи. Прямо туда. Да не только вы не огорчайтесь. Нам ведь огорчат слишком тоже невозможно. Невозможно. Невозможно. Невозможно. Ну как, держит ноги? Нельзя, чтобы не держали в правском. Вот это верно. Вот именно, что нельзя. ну, желаю вам здоровья и счастья. Я здоров, Павел Степанович. Что же касается счастья, то оно здесь со мной работа. Да. Работы у нас много. Много. Да ну, поправляйтесь. Пожалуйста, поправляйтесь. На четвертый бастион. Правильно сказали Павел Степанович, Россия у нас одна.